Прям, прям совсем yeah, спасибо спасибо вам за это, что вы uh, меня благодарите, uh, что я там, как бы, uh, ну, все равно спасибо, у меня даже слух таких нету. Ну, мне дали сегодня сделать uh, кое-какую рекламку, репан, репортаж сделать небольшой, uh, как вам сказать, uh, потому что тот, uh, как вы, uh, хорошими словами, неправильно начал. Ну, короче, можно сказать, испортил весь эфир. Ну, да. Предыдущая, которая была. Ну ладно, начнем. Мне сегодня дали задание, чтобы я рассказала двух парней. Корсар Спортиклуб, как видите, в данном моменте. Ой, типа, пацепортяга. Ой, блин. Сам настоящий пиратик, типа, блин. Я надеюсь, вы тоже самое, блин к нему какие-то мнения есть, там, да, встать не забывайте. А, ну, ладно, это маленько попозже. Вот. А, смотрите, какие у него видео выходит там, вот. Ну, ну, сами представляете, он сам всё делает, прекрасно даже. Вот. Джейфы там делает красивые прям, вот. а я прям прелесть, прям, я не, не знаю даже. Вот, возьмите, например, вот, он написал на 9 мая, там он, ну, сделает фотографию какую-нибудь. пришлите, он вам раз делает, такой шедевр запухает, блин, ну, аж обалдеть будет. Поехали. И это э, или джип, или какая-то фотография будет красивая, и вы сделаете себе, э, будете делиться с друзьями, что это типа... Вот, смотрите, я вот нарисовала, мне сделали, как это вот, ну это же прямо ну, это самое, самое прелесть, вот, ай, молодые художницы, прямо, нет, класс, корсар, прям, нет. я так и не пойму, почему корсар спутник, блин, а что А, ну да, он же всё-таки пиратный, спутник, по морям, по валлам, блин, ну тут надо поменять ему, сказать, же, флаг, на этом, да, на корабле поближе, а то пугает людей здесь своим зеленым фоном. В общем, Ну, ладно, не об этом. А, дорогие подписчики, я от него говорю обязательно. Больше не ну, Подписывайтесь. Смотрите, вот как он сделал. Вот, вот пишет, как, вот, все старается. Сам для вас же все делает. Вот ну, прям... Ну, я бы даже прям, ух! Усамовительно. ну, я все-таки графика. Я не могу в него влюбиться, блин, ну... Я не знаю, что там под мышкой побило. Ну, наверное... О-о-о! Дорогие, дорогие девушки. Ну, ладно. Не об этом разговор. Поехали дальше. В данный момент э, к нему заходили в гости такие люди знаменитые. Блин! Я сейчас даже покажу вам. Вот они. Я не знаю, правда, это или нет. Но я запишу вам как он мне сказал, я написал, если меня не обманут, такие я поверьте, ну это уже совсем не смешно. Ну ладно, бог с ним. Тут молодые девушки красиво подписываются. Я вот это, ну, понять не могу. Дорогие мои рекламодатели. Ну, я их, правда, даже, <coughs> даже близко не заметила что они? Вроде выпускает для кого-то, что-то делает. Бесплатно делает, обучает, программы ломает. Ф -ф Фотки делает, там раздаются, ключики-то, там все остальное. Это, да, например? Вы на него зажали, он Ну подумай, что у него там сердечко барахли там. Моторчик у него там стоит. Картистимулетом. Но не значит, что он может сделать. как говорят. Не бойтесь, приглашайте его. Он, он удаленным доступом делает, компьютеры ремонтирует. Он даже это недавно маску он это отремонтировал. Я даже все сама была. Пригласили. Что-то молчит и молчит. Ну, посмотрите в мастерах у него там. О, видите, там все там написано, блин, сколько отремонтировал, блядь. Я потом посмотрю, кто там у него под этой маской скрывается. Ну, я думаю, Ютуб я не буду вам говорить. Ну, пару слов. На Ютубе. Сейчас перейдет, подойдите, картиночка. Ну вот, картиночка подошла. Посмотрите, сколько у него там видит. Как он старается. Боже ты мой. Людям. А, кстати. Посмотрите, что он там написал. Я, конечно, мне нет слов чтобы юридически не подходили лица, только ветераны. Ну, с одной стороны он прав. ему же денег не дают. Не дают дать ему пенсию. Он Она пенсии живет. А зачем у него вот, вот эти хорошие программы убрать не надо. Правильно делается с одной стороны. Он и не продает, они покупает. Он просто и берет, ломает или какие-то ключи у кого-то есть, он берет друзей и раздает. И она правильно делает? я тоже подумала, что это неправильно. Ну, ладно, поехали дальше. Вот тут мы заходим в контакты. Ну, конечно, недавно здесь. У нас годик. Может, меня сейчас полгодика. Видим его физиономию. Посмотрели, сколько у неё там... Окей. Подписчиков, вот блин, ни хрена себе. Ну, просмотров, конечно, мало. Тоже. Клиенты, блин, называют. Не посмотреть ничего не могут, а только подпилой кнопку, что ли, там крестик ноль поставили, а то так чисто. О, правильно он тут недавно написал, что это якобы будет забавляться с ним не нибудь делиться с ними. Он смотрит, вроде что-то есть. А у него в аудитории это есть, а смотрит-то нету, они чисто для галочки его Правильно пускай играет, я ему подскажу вс, увижу его. Подскажу, чтобы полностью всех подарил. Надоели уже эти. И эти тоже самое. Администрация, блин. Контакт, контакт, контакт. Я все понимаю, что контакты. Ну, нельзя же постоянно уже вот третий раз блокировать-то его. Он друзей набирает, но он же инвалид, ему же надо работать, заниматься, ну. Надо же как-то что-то делать. Понимать хотя бы надо. Закон за хотя бы, гляньте туда. По крайней мере, об инвалидом. Он даже еще ветеран боевых действий. О, блин. Видали? Ай. Это у него такая мордяшка смотри, интересная, да? Ай. Где он фотографировался, интересно, в Новосибирске, что ли? А как он туда попал-то, блин? О, это, это фотошоп называется. А не только фотошопом занимается, он видео занимается, аудио занимается. Честно скажу, у меня такое ощущение, что он гений какой-то. Ну, по башке, что ли, настучали. 47 лет и такими делами заниматься. Блин. Я в шокере. Вы не в курсе об этом, что? Вот, например, вот кто-то, многие, в нас ВКонтакте, он как-то акцию выдавал, и что-то день рождения делал, выдавал, все фотошопики делал, все в куда-то пихал, какие-то мальчики, девчоночек там, или еще кого-нибудь, в основном течетчик. По мальчикам не угонял горы, помню. Вот он делал. Ну, это? Ну, я думаю, посмотрите коллекцию, вот она. Музыка великолепная даже есть, вот, я даже не знаю, как сейчас вот попрошу проектора, что, чтобы сделал музыку, например. А если тут представляете, вот, как ты это, вот, лупит его, лупит, вот, запрещают вот, классику, например, вот, вот, Ванессу, вот, если включить, например, вот, Ванессу, вот, смотрите, Ванессу, да? Вот что, вот, ну хорошая девчонка! Вот, смотрите, она его даже не запрещает, да? Вот, ну, вот даже вот, редкий раз они бывает переписываются, вот классика с разумеем. Кто же... Ну, смотрите, вот, сейчас, он ну, подскажет, вот, Алексею там... А, Алексей же нет, я же их да, да, блин. Фу. Нет там слова. Ну, такая, например, музыка. Вот и Это же чисто классика! О! И не запрещает, он же... ради бас, блака, там все остальное. Но включит он... такую музыку интересную, например, вот эту. Фрейрок ему сразу отключает эту всю музыку, типа ты воровал у него? Ну, как он может воровать? Он же такой же слушает. Ну зачем ты выгоняешь тогда это все дело? Ну не серьезно, Вот он сделал, например, вот этот вот... Город 54, например... Ну Сибирс, он же город, а Сибирс, козлоб это вот... Но, блин... Это не никто. Это никто не запрещает никто! Ага! Сделать это а, для подарков. Зарубили, типа денежки давай. Это тоже самое, ну бред какой-то. Боже, ради вас старается. Это же прекрасно. Ой, блин. Да, кстати, совсем забыла. Дорогие предприниматели. Э Уважаемые бизнесмены, я вас, а, как бы вам это все объяснить? Не принуждаю, но проще сказать, что это. Упрашиваю вас. Пальчиком даже покажу мою эту мордочку. А пригласить его в удалённом доступе поработать. Просто поработать. увидите, что-то сделать. Вот, он рассказывал мне как-то это, вот кто заходит кому-то на сайт, на страничку, смотрит, там возле стенки фотографируется, ну я понимаю, понимаю, это же тазово да, было коронавирус-то, я, ну, давай, блин. ну это же серьезно, коронавирус. Ну попросите, он вас возьмет этот коронавирус, зачем вы здесь стенки как-то... Грязно фотографироваться. Ну возьмет вас это, ну и грязно у нее как там, ну, не, не то стеночные. Ну, убрал вас это. Пью, и отправит вас в Африку, например. На Шотландию куда-нибудь. Ну вот, куда хотите, вот в галактику. Ну, ждали даже у него была фотография там. И. Даже если, по-моему, сейчас он покажу, как он корону-то занял. А британская корона еще стоит, Пивасик пьет. Что нам заметно было? О, и дали. А он фотошоп. А вы, говорит, прикованные, прикованные. Коронавирус. Он ну, уже лет прикованный дома. Уж дома-то путем никуда не уходит, он а больной. Ага. Помочь некому ему. Он же денег вот не просит. Он просто вот, дайте работу, работу. Ну ладно, не опутала. Я что хочу закруглиться-то. А то же самое, он выпускает от имени а, Корсара, например, вы видели видео, видео, от имени Корсара, ну это там в вот, Одноклассниках где-то Корсар там идет Вот. Ну тоже смотрите, лайки делайте, ну, с друзьями, если вам просит вот, вот, поделитесь, поделитесь со всеми. Ничего не надо, просто поделитесь с друзьями больше, в принципе-то и ничего. Что-то я заболталась. Ну что ж, два брата-акробата. Работайте. Вот теперь догадайтесь, кто ж меня создал. Спасибо всем, до свидания. Я думаю, оваться не надо. Я тихо-тихо-тихо уйду. Так что дело серьезное. Ну, на всякий случай..